Пока сейчас пауза, можно спросить у вас, какое движение представляете? Сталинский пол. Цель и задача? Цель и задача объединить всех коммунистов в единую силу. Как это можно объединить в наше время? Избавившись, вот, ну, вы слышали, представителя Родфронта? Я не вижу. извините, Избавившись от... У коммунистов есть старые, понятные всем лозунги, которые никто не отменял. И вот эти лозунги, они должны быть просто выставлены на повестку дня. Первое, то, чего многие не говорят. Диктатура пролетариата. Общественная собственность на средства производства – да. И роль все-таки коммунистической партии на хотя бы том этапе, пока мы не восстановим страну. Но сейчас нет такой коммунистической партии? К сожалению, нет. Как ее? Есть масса маленьких да. партий, соответственно, как? Да, которые каждый тянет. Как объединить тех людей в ту партию, которая бы возглавилась? У меня нет однозначного ответа, наверное, реальными делами. Вот Сталинский полк, например, организовал радиоклуб бесплатный для подростков, для... Ну, там, масса направлений, которые реально будут привлекать людей. Ага. Только так, наверное, через реальные дела. Ну, это маленькая такая частность, да, конечно, в, го в одном городе. Она маленькая, но представители Сталинского полка появляются в разных городах сейчас. А финансирование... Что соберем, то и то есть трасс... только на взносы. Это не взносы, а это помощь Союзи, э, друзей, да. которые разделяют. Сорат, а сколько в Москве вот насчитывает? Союз, сколько людей? Да. У нас нет точной цифры, несколько сот человек. То есть сталинский полк, да? да. Сталинский да. Полк. да. Спасибо. Да. Агентство Ледокол. А. Расскажите, пожалуйста, мы почему вы сюда, сюда пришли? Я пришел в честь праздника 100 ну, сто революции, вот, ну, для меня это как знаменательный день, который народ поднялся и пришел к каким-то изменениям, и самое главное, к изменениям именно в сознании, в людей. Как сейчас поменять сознание людей? Не знаю, наверное, просто пытаться как-то объяснить что-то, рассказывать. верно, правильно. А как, как вот на людей? Вы да. Ну, медиа? медиа, прежде всего, интернет, вот. то есть через это нужно действовать, через свободу слова. Вот. Число, нужно действовать. А если будет скоро ограничен интернет и медиа, она в основном сейчас. Ну, я думаю, наверняка есть какие-то методы это обойти, либо, конечно, выходить на улицу, Там тоже что-то пытаться с этим сделать. Капиталистическая вот. власть. Но они не смогут этого ограничить полностью, у них элементарно хватит ресурсов. я вот Я просто более-менее в этом разбираюсь, и э, даже вот пакет яровой, вот они реализовали его кое-как, но они потратили очень огромное количество денег. Это все же было опять на потребителей, ну, вот. Здесь они тоже ничего не смогут сделать совершенно. Они скорее присвоили деньги, а потребители, налогоплательщики просто да, финансировали да, дальше. Да, де факт это было так, да. Какой путь вы видите? Через свободу слова, через интернет, через обучение, через объяснение людям Каких-то элементарных истин Но это все должно, конечно, начинаться с малого То есть людям постепенно должны объясняться сначала элементарные вещи, элементарные мысли А потом уже что-то более глобальное и сложное будет складываться А ты на каком пультете Я на юридическом Отлично А юрист вообще, эта специальность будет при специализме? Или mm. это чисто такая все-таки вот наша... Нет, ну почему она, нет? Да? Нет, конечно, она будет, потому что также наверняка санкции закона, также наверняка будут какие-то вещи, которые нужно будет регулировать, там какие-то документы или еще что-то, конечно, останется. <сосы> просто власти. сейчас обходят законы, потому что законы антинародные, и юрист пытается объяснить, как обойти законы. А при социализме законы будут народные, поэтому обходить их будет не надо. Не, Мне ну юрист говорить. все же, юрист бывает именно адвокат, а по бывают же разные юристы. Не только для того, чтобы обойти закон, не только для того, чтобы защититься от этого закона. Есть адекватный закон. Юристов, Конечно, это странах. как пример, я сказала. Конечно, да, да. очень приятно, спасибо большое, спасибо, спасибо. всего хорошего.